А знаешь, я во сне уже не летаю. Я каждый день о тебе по чуть-чуть забываю. Твой почерк, твой взгляд и широкий размах рук. С разбегу ныряю я в них, и весь мир растворяется вдруг. Я забываю твой смех, и твой голос, и твой цвет волос, как пшеничный голос. Хоть не сказали мы друг другу про любовь ни слова, но отвести не могли взгляд один от другого. Но манили мечты нас в разные стороны. И кричали от боли над нами черные вороны.